ко мне идет. С кем я дружу? Брюси. Брюсик. Кто еще со мной дружит? Муся. Мусяша, Оскар, Брюси. Настасья, Шелдон, а кто мне несет? Соломон. Молодец, Соломончик, молодец.